и всем привет меня зовут холодмен и я играю я играю со своими друзьями ландерблюда ну и Ну и дайте ну да всем привет да. привет тут погнали на гору <связь> да <связь> скалолазим Бля, чей-то я вижу чей-то взад. Ой, я сам. Что вы там делаете? Не, я походу видел задание. Ты что мне там зад нюхаешь? А то я чувствую дыхание какое-то. И это очень хорошо. Подумал, что это персик, да. будто, Блин, Love Duty на тросе спустился ну, точно я первый <рек pad> <рек pad> <рек pad> <рек pad> я залезу я залезу ой пацаны, еще одна игра начнем миски собирать и а не лазить <рек pad> <рек pad> ну пошлите я пошел миски собирать я тут. блин мне главное чтоб ой, пацаны я в дерево свалился блин, мне, главное, чтоб да? ей... мне главное чтоб ящик Блин, я встретил уже одну. Я одного встретил. Ой, я поздно. Пиши. Вот надо место, где я урезался. Вот одна. А вот это жесткое. Да будьте а против я тоже не ты не скорее, я сейчас бы в образе превратился и всех раздел. О, я под дерево все залезу. Я под дерево. Я под дерево залез, туля ля ля Ну а я бегу, блин, куда-то надо. А я под деревом. Ну что? А я за деревом. Даже я под деревом. И мне насрать. <свист> <свист> Вас обоих грохнули? Нет, мини, я еще жив. Я тоже. Стой, за тобой. Я еще мини Ты где? Я у красного повешенного, еще сейчас возьму мисочку Третью. А я бегу к домику, мне назорать. Там кто-то бежит. Там кто-то бежит. Я сейчас кругом бегу. А вот и вот и вот и. О, здорово, здорово, здорово, здорово. Все, вот он, красный, повешенный, давай. Пошли, Гэнка. Погнали. Стой, подожди меня. Веди меня. Веди меня полностью. <сёк> Где этот домик-то? Я в Сандитубе уже сколько не играл, блин. Хоть бегать. Не разучился, блин. Опа! Вс. Блин. Что я? А, это банан очищать. Это <свес> Эй, петя, чё? О, тут вон фонарь. Да, я просто курку одеваю. Пирожок на железке. Наркоманский пирожок. <свес> Ч ты прыгаешь ты? Попрыгунчик. Ты в курсе, что тут как-то можно на, на дерево забраться? Да? А потом приет пожарные будут нас с дерево снимать. Ну да. Прям как маленьких котенков. Где это Ива тут она, она не плохочая, она клесистая. Ну, гребаная желтая скотина. Уже лежать, блин, лежать! Бля, в текстурке застрял. А я тоже. Так, сейчас мы должны прибежать. Если следую по карте, то сейчас мы должны прибежать. Горе. Точнее, там, где гора. Ну, промежуток, можно сказать, вот Промежуток горы между горой. Гениально что то на меня упялился что-то на меня смотришь фонарик выруби блин вот там деревья валятся хоть нас рядом нет где эта гора -мо? Стреляя надо валить, когда фиолетовые нас не убили. Да ничь. Как будто несколько кланов делимся. Да ничего. Ч? А, я тебе говорил про то, что мне один чок продал зеленый майн 12 за 15 рублей. М нет. Ну ты мне только что об этом сказал. Вообще-то лицензия идет э, ко всем майнам. Одна лицензия ко всем майнам. О, я нашел пещерку. Нет? Блин. А я первый. -а -а. Ну, блин, так нечестно. Я застрел. Честно, честно. Честно, честно. А, Ай, блин. Так, честно. если мы туда еще пойдем, то мы встретим кое-какое то Стой, дерево. подожди меня, блин. Да нет. Что? У меня еще чуть-чуть осталось, и я в Слиппиндоксе накоплю на ключ от полицейских тачек. Так, Эх. вот туда. Блин, я довезла сейчас погодите. Ну блин, так, падай Ты, надеюсь, тут? Да, ничего. Так И куда мы пришли? короче попросился чтобы я добавила нет, нет. пока я не добав... закончим снимать о блин а -а -а -а! банда мы как будто с Синди делимся на три банды это фиолетовые скотины которые рулят нас всеми районами и всех прессуют мы обычные мирные жители просто которые выживают среди этих дебилов и их жертвы блин неживые NPC которые валяются с отрубленными головами и всякое такое Повернись налево. Точнее, уже назад. Привет! <сёк> Хрена он меня подбросил! Ты видел? <сёк> Не слепой. Э, ты куда побежал-то? <сёк> налево беги. <сёк> Вон вижу за тобой, <сёк> блин. Блин, <У я> мне меня... <сёк> ты... <сёк> <сёк> такой бежит, назад поворачивается и в дерево. <сёк> <сёк> Это клево смотрелось в реальной жизни. Так, теперь мы собрались... Ты Пусть тут? Собрались? Да. И теперь Пусть. нам остается еще собрать. Три. А вот их уже по своей воле, не по карте собирать, а по своей воле. Где где, где угодно их еще надо собрать. А заде еще эти двоишники лезут. Данить. Да, да. Можно я тебе удалю, а потом добавлю? Нет. Нет. Нет. Я просто через телефон это круче. Ну, вот когда закончим, ну, нас уже всех поубивают если я не тубист, тогда и можно. А сейчас яр, это как-то. Э! Стоп, дерево упало. Ну, мы тут не были, значит. пошли Так, так стоп, мы тут были наоборот. Надо, назад, идти. Наоборот, мы от спавна тогда а -а -а. бегали. А -а -а. Я, я когда. Блин, они идут! идут. Ладно, пройду, я пройдем. Я ухожу Лет. и на паузу ставлю. У вас тоже на паузу ставится? Да. Просто давит раз все Ну у нас, Рад. Я нашел, я нашел, нашел восьмую. Вот чуть-чуть-чуть! А -а -а! Застрял! <свес> Ой, чё, чё. <свес> Ой, Блин, они уже начинают. Меня к тебе ведет только фиолетовый я только по нему бегу к тебе. <свес> Я но. прям рядом с ним бегу и мне норм, блин, меня убили. <свистит> но... <свистит> <свистит> <свистит> и с вами был Слэнди, Тубис и друзья Майнкрафта. Всем удачи. Не все друзья Майнкрафта, так что, ну ладно, всем удачи, пока. пока.